Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить о презумпции видеозаписи. Это, соответственно, ноу-хау, которая появилась у нас в судах, как бы негласно появилась, а появилась в связи с одним инцидентом, который произошел недавно в сентябре с одним из адвокатов. Значит, сюжет развивался так. Адвокат э, захотел ознакомиться с материалами дела, которые, ну, по всей видимости, у него были сфотографированы и находились в компьютере. Значит, э, достал компьютер, э, хотел он воспользоваться. Э, тут ему заявили, что он, значит, э, производит видеозапись, и заседания никакого не будет, поскольку он э, производит это без э, согласования, как бы с судьей. Да? То есть он не уведомил, не получил на это согласие участников процесса. Ну и, соответственно, судьи. Вот. Но вместе с тем у нас есть пленум 35, который говорит как раз о открытости и гласности и доступе к информации о деятельности судов. Да, то есть открытость и гласность судопроизводства, она по большей части содержится как раз в этом документе постановление пленума. Верховного суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 года. Так вот, что же там говорится? В пункте 13 там говорится, что фотосъемка, видеозаписки на съемка, а также трансляция по радио и телевидению ходу судебного разбирательства могут осуществляться исключительно с разрешения суда. Да, позиция такая есть. В таком же порядке осуществляется видеотрансляция хода судебного заседания в сети интернет. Но 14 пункт как раз говорит о том, что если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода открытого судебного заседания не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса, то он не вправе их запретить только по причине субъективного, немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации, значит штука в чем, что просто так не хочу, как бы не проходит, да, есть отдельная категория процессов, которые связаны, там, допустим, с тайной установлением, с какими-то медицинскими вопросами, с какими-то преступлениями, допустим, на почве сексуальной, вот, конечно, по ним оттранслировать все это в интернет, но это как бы бардак, да. Вот. И, естественно, по этим процессам есть некое табу. В общем, некоторые процессы даже на сайте суда не найти, что они идут. Значит, вместе с тем, непонятно мне пока заявлял ли адвокат о том, что прошу тогда разрешить видеозапись. Да, хоть он даже и не собирался производить видеозапись, фактически он мог заявить, что я собираюсь это делать. И посмотрите, может суд возьмет и разрешит, кто его знает. Но вместо этого три часа значит провел адвокат в ожиданиях судебного заседания. На него составили успешно протокол о соответственно, нарушении приставами. Приставы составили, вписали туда удостоверение адвоката в протокол. И, значит, вот история вот так вот развивалась коряво. Значит, процесс потом все-таки начался, и... Как-то это все, значит, утихло. Но э, ситуация, когда э, ты пользуешься каким-то устройством, э, на котором, допустим, даже есть камера, и тебе сразу вменяется в вину, что э, ты обязательно производишь видеозапись, э, по-моему, ненормально. Сейчас есть телефоны, планшеты, э, компьютеры те же самые, которые могут это делать, а могут и не делать. Соответственно, оснований для того, чтобы переносить процесс без того, чтобы убедиться, что эта запись ведется вообще, мне кажется, не было. Более того, мне кажется, ситуация, когда судья, допустим, даже запрещает на каком-либо основании, там, исходя из собственного мнения, там, видеозапись, кажется ненормальной, поскольку если это открытый процесс то, простите, вы собираетесь тут нарушать чьи-то права и в связи с этим пытаетесь уклониться от их видеофиксации. Если ты собираешься вести процесс как положено, по ГПК, то что же здесь такого, что будет кто-то это все снимать? Вот, поэтому эта ситуация, она с одной стороны как бы вроде бытовая, а с другой стороны, судья явно отказывается от видеофиксации. Именно поэтому переносит заседание на 3 часа, пока идут все эти разборки. Вот, то есть, мне кажется, и сама презумпция видеозаписи: да, ты достал телефон смс-ку прочитать. Не знаю, тебе там сторона или там помощник, твой отправил какую-то дополнительную информацию по делу. А тебе сразу, ага, ты производишь видеозапись, вот тебе протокол, вот тебе административка, и потом доказываешь, что ты не верблюд. По-моему, не совсем нормально. С другой стороны, как бы я ни в коем случае не допущу, чтобы. Ну, со стороны судей, я ни в коем случае не допущу, чтобы производилась видеозапись процесса, а мало ли что. А вот мало ли что, это что, это не знаю. Распитие алкоголя на рабочем месте, или что? Как судья может, скажем так, бояться своей видеофиксации собственной работы, если она работает хорошо тоже непонятная картина. В общем, я на самом деле раз сталкивался, ну, не раз сталкивался, но вот один из примеров, когда действительно я достал в области, судился, достал ноутбук, соответственно. Проблема была очень простой, у меня разрядился телефон, то есть пока в область добирались, телефон подсел, соответственно, я решил от компьютера просто шнуром зарядить телефон, и судья сказал, так, а что вы собираетесь делать, а что это такое, не увидели это запись? Ну, к счастью, я просто заявил в процессе, раз уж такое интересное все вызвало, что вот, уважаемый суд, собираюсь зарядить телефон. Вот. И вроде как ситуация стихла, но судья на всякий случай попросила отвернуть от нее значит, компьютер. Не знаю, где она там камеру с наружной стороны компьютера увидела, но в общем попросил это сделать. То есть теоретически как бы тоже может быть конфликт на ровном месте. А пишешь ты или не пишешь? А вот средства, которые можно тайно писать, да, из-за которых можно там получить... Отдельные приключения, если они будут квалифицированы как спецсредства, да? конечно, у нас много. И при желании, конечно, можно писать процесс и достаточно скрытно. Но если судья не собирается нарушать закон, ну, какие препятствия для съемки? Я лично не понимаю эту ситуацию. Может, у кого-то есть какое-то обоснование или хотя бы со стороны судебной системы кто-нибудь мнение свое выскажет. Вот, тема интересная, поскольку, ну, как-то ненормально она развивается, сильно она не зарегулирована, но вот 35-й вроде открывает глаза на эти все ситуации. Вот, ссылки, кстати, я дам на нашу тему форума по этому вопросу в описании к данному видео. На этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.